Санкт-Петербургская федерация дебатов, Российский союз молодежи. Еще ниже, до последнего, если можно. Таким образом, посредством реализации данного проекта планируется достичь следующие результаты. По направлению информационная политика планируемый охват это 10 тысяч участников, таким образом охват информационной кампании это не менее 80% молодежи города. Вторым направлением является образовательная программа для повышения именно политической грамотности молодежи. Общее число прошедших обучения по запланированным нами результатам составляет не менее 3000 человек. И на исходе мы получим общее число подготовленных активистов не менее 1500 человек. Третьим направлением является организация централизованной кампании по повлечению именно квалифицированных наблюдателей и квалифицированных юристов, которые способны будут обработать поступающую от наблюдателей информацию и дать правовую оценку происходящим событиям. Таким образом, общее число наблюдателей на избирательных участках, которые мы планируем предоставить помощь городу на 18 сентября 2016 года 5000 человек, из них 5000 человек наблюдателей, из них... Дополнительно порядка тысячи координаторов и э, 150 юристов. Спасибо за внимание. Вот И э, дополнительно частью это пожелание, и, и насколько это возможно, сотрудничать и взаимодействие в комиссии Санкт-Петербурга, а именно в рамках информационной поддержки и в формате взаимодействия по вопросам, э, методической подготовки по направлениям наблюдателям и юристам. На Спасибо за внимание. Ну, что касается... Избирательная комиссия, и в дальнейшем посредством донесения данной информации до молодежи, выработка их собственного сознания о важности и роли выборов в системе государственного устройства. Хорошо, я просто привлекаю ваше внимание, что это же не так. у вас очень авиационная задача и лично поддерживает. А, в связи с этим, а, Санкт-Петербургская комиссия предвидительно к выбору собрания потенциально имеет возможность принять данное решение. А, но так как данное решение, оно, в принципе, завязано на определенные организационные материально-технические процедуры, которые необходимо совершить, то, а, пометуя о том, что в 2014 году у нас был положительный опыт взаимодействия с исполнительными органами государственной власти и в том числе подвесными учреждениями а, УПТС Смольного, по организации в том числе трансляции и осуществления видеонаблюдения в голосования в сентябре 2014 -го года, а также в связи с тем, что поведенственные учреждения, что исполнительный государственный власти от Петербурга, Плопимя, консультационная комбинация связи и также администрация губернатора осуществляют взаимодействие с которые могут предоставить такие услуги, а также ассумулировать информацию от исполненных, исполненных органов власти относительно помещений, которые будут нам предоставлены, для подготовки соответствующего решения, а также для внутреннего финансирования, полагается безобразно к губернатору Санкт-Петербурга для того, чтобы провести последовательные мероприятия, а именно при взаимодействии Санкт-Петербургской избирательной комиссии с нашими управлениями аппарата осуществить мониторинг цен на услуги, которые нам будет необходимо закупить для осуществления видеонаблюдения если такое решение будет принято, а также провести организационные мероприятия по определению порядка финансирования данных, данных задач. Мы прекрасно понимаем с вами, что если Центральная избирательная комиссия будет принять решение по проведению тотального видеонаблюдения на всех избирательных участках, где будет проводиться голосование по выбору государственной думы, то Финансирование да, предприятия будет счастливы за счет федерального бюджета, однако готовить технические наши возможные решения да, нам надо сейчас для того, чтобы потом не поступление. Поэтому предлагается, собственно говоря, обратиться к губернатору для организации нашего рабочего взаимодействия с становками опытами госвласти для предварительной проработки вопросов, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах законодательного собрания. Что случается в следующем Необходимо просто организовать хороший сервер, хороший прекрасный сервер, и позволить каждому, кто находится на избирательном участке, осуществлять видеосъемку с прямой трансляцией на этот сервер. Во-первых, это не потребует никаких затрат на установку видеокамер а только на саму машину, так скажем, и, и позволит видеть любой участок ну, совершенно во всех кадровых. Слева и справа да? абсолютно правильно. и доступность принятых нами решений для каждого из заинтересованных инцепций, будь только да, так далее. Это было реализовано, ну, например, там, в законодательном собрании, да, в законодательном да, да, да. И да. я считаю, что это позитивно значит, влиять на сегодня утром на плане, на, на, на совещании, я... что требует предварительно проработать финансовый